Всем добрый вечер, с вами 45 минут корейского. Сегодня у нас вторая часть 8 мая и мы, э, я решил вот так как я учу сам, тоже для пользы дела, э, чтобы нам просто слоги уже все мы знаем и буквы все мы знаем, э, кто уже изучает или когда-то изучал и теперь уже снова повторяет, я думаю то уже все знают, это Сейчас алфавиту учится корейский за два дня, я читал такое, так что и слоги, и читать очень быстро учатся в основном люди помладше, так скажем. Поэтому мы перейдем сразу к чему-нибудь такому полезному. Например, мы изучаем цифры, счет и начнем сразу печатать, и сразу читать, это по крайней мере так лучше запоминается. Вот у нас один, два, да, и так далее. Хана, туль, сет, нет, тасот. СОТ ЙОСОТ ХАНА ТУЛЬ НЕТ Da yo sot, el gop, el gop, el Хоп. Нет. Hop. Так, это мы уточним. Йоль. Да, дело в том, что я уже говорил, что Ёдоль, кстати говоря, тоже не так пишется. Так, Ёдоль, а хоп, мы чуть-чуть попозже вернемся. Нет, мы сейчас... А, так, подождите одну минутку. Ее доль. Придется нам обратиться... Обратиться к нашей... нашей раскладки, потому что печатать мы будем в подчиме у нас тут доль, да, в подчиме у нас здесь. И вот еще вот эти две буквы, ну может кто-то их не путает, но я на слух их всегда путаю, и, соответственно в написании. Это вот О, да, О, вот это и О. Поэтому приходится возвращаться к этому снова и снова. Зажимаем Shift и нажимаем... Нет. Так, посмотрим, что мы зажимаем. Так, Дим. Ахоп-йоль. Вот. Для, тех, для тех, кому кто это все знает, да, для тех, кому слишком медленно, я прошу прощения, потому что э, здесь не, я не учу корейскому, я сам учусь. И выкладываю это для мотивации. Для самой мотивации. Ну и мало ли кому, кому когда-нибудь пригодится. Что иначе э, все со скрипом движется. Так что прошу прощения. И а ну, повторение, соответственно. юль а Это у нас идет счет в корейском. Да, он идет, это на корейском. И идет еще на китайском. На китайском там гораздо гораздо быстрее, если это записано корейскими, так сказать, буквами, китайскими иероглифами. Там уже э, другая система. Тут у нас иль. Иль. И... Ну, и я думаю, что если это все печатать по многу раз, да, то и на, это, на этой основе можно запомнить а, печать, опять же. Но ну, на компьютере я не имею в виду, на телефоне там по-другому. Ну, на компьютере, по крайней мере, в Windows 7, да, вот так, такая раскладка. Она там в документах есть. По ссылкам внизу. Там есть группа ВКонтакте. И там документы эти есть все. И, и сам. Сам. То есть мы подчим. Вот этот внизу. да Подчим у нас называется. Печатаем. На этой раскладке буквы дублируются. Печатаем слева. Начало печатаем справа. Согласные дублируются. Са. А так, са у нас. Сам, са. Вот, я тоже уже с годами стал немного побаиваться, потому что еще на первых, на первых уроках в школе нам говорили, в первой школе, в которой я учился, нам рассказывали, что так как это идет из китайского счет и ОСА э, ассоциируется м, произношение со словом, э, со словом смерть в, корей... в китайском языке, поэтому избегают. Ну, наверное, какие-то есть для этого причины, а может быть и нет, я не знаю. Типа как у нас 666, да, те, кто в, христи в христианстве там читал именно про, про это число откровения она Богослова, тот какие-то выстраивает, выстраивает там теории. Вот, а там такие теории. И даже рассказывали, что в, в, лифте, в лифте может быть не быть кнопки четвертого этажа. То есть вот эта цифра, потому что ассоциируется. Вот представляете, насколько. Ну я тоже стал уже как бы, как бы немножко так это относиться. К цифре 4 слегка так это самое. Хотя ничего так нормальная цифра. О. Но здесь я не путаю. Здесь я точно знаю, что это О. Ой. Но видите как. Рука, <с> Рука... Рука случайно да соскользнула. О. О. О. О. То есть губы вперед, это как букву, да, мы уже учили. Я вот сам, сам себя учусь и никак не могу понять. О. О. А если О, это у нас О. Это две разные... Два разных звука гласных так шесть у нас Юг Юг. Иль и сам са О, юг чиль пхаль Чиль это семь. Пхаль. Пхаль. Так, сколько у нас, наверное, прошло минут? 10. Сейчас еще тогда мы допечатаем. Допечатаем и пойдем посмотрим, послушаем. Пхаль. ПХАЛЬ. Где у нас ПХАЛЬ? Так. Ну вот. Если э, это у вас на листочке выписано раскладка, тогда будет проще. Только надо, только надо тренироваться. ПХАЛЬ. КУ. ЩИП. ЩИП. Десять это у нас щип. Щип. Щип. Так. Таким образом получается у нас так. Счет. Она. Туль. Сет. Нет. Сет. Нет. Эльгоп. Йодоль, ахоп, Йоль. Иль-и-сам-са, у, Ю, чиль, пхаль, ку, щип. Десять. И можно. Ну, это уже следующее завтра уже продолжим. Сейчас посмотрим, что у нас. Что у нас здесь? Пока что откроем мы, чтобы нам послушать, откроем, может быть, сайт какой-нибудь, телевидение посмотрим, или на ютубе посмотрим ролики, чтобы нам корейскую речь на слух... Так, ну, пока все это открывается, можем еще повторить название букв, название букв согласных, да, и гласные можем повторить, и даже дифтонги. А давайте, что мы это уже повторяли, давайте, да, дифтонги, ничего страшного у них нет. Я просто боюсь, так как это выкладывается все в открытый доступ, но как бы не очень много народу смотрит, просто чтобы нечаянно что-нибудь не перепутать. Но так как я учу, ничего страшного, я думаю. Потом ошибки, ошибки всегда можно исправить, да, или кто-то будет смотреть, будет исправлять, наверное. Так что я думаю, учиться это хорошо. Так, а что мы искали? Дифтонги. Так, уа. Простые дифтонги образуются при быстром произношении двух гласных звуков. О -а. Уа, ва, ви. Ой. О, у, а. о, у, и, ви, и, и. Вот эти четыре пока повторим. А остальные, наверное, завтра. Чтобы нам а, тоже <coughs> разнообразить как-то приключения. Так, ну и, и еще, наверное, немножко, немножко э, с гласными, да? А. О. Я. Я. У. Ю. у, Ю. Ы и. К. Ты. П. С. Ч. Ч. Р. М. Но. М. Х. К. Т. К. Ты. П. К. Ты. П. С. Т. А где же у нас? А вот. Ч. И начали мы правило чтения. М. Манта. Манта. Толь. Веголь. Хальда. Или халь... Тут надо уточнить, потому что еще эти правила тоже в некоторых случаях произносятся и тут еще может быть она даже во взрывную. Может. Ну хотя, хотя вряд ли она хольда, наверное. Иль, ильта. Ильта. Макта. Сак. Тем. Тем. Тем-то сам. Ипта, ипта. Так, повторили. Посмотрим, что у нас интересного. Да, вот этот вот я случайно нашел такой сайт. Ой, в смысле, ролик на ютубе, канал может быть или ролик, я даже не знаю. И до меня все не доходило, в чем здесь смысл. А вот сейчас я смотрю, я понимаю. То есть это получается как бы латинские латинские буквы, да, и надо находить. То есть за 15 секунд, как за 15 секунд, то есть человек получается гений. но я обычно за... нахожу за две, за три. Вот мне надо тренироваться, потому что я латиницу воспринимаю плохо, но, по крайней мере, хоть что-то есть э, общее да, с... с кириллицей. Вот, А, соответственно, э, люди, которые воспитывались в... в других, росли как бы, да, на иер... письменности на корейской, или и... иероглифы, иер... иероглифы... Даже не выговорить. И иерогли... Сейчас, минутку. Иероглифика иероглифическая. Ну, в общем, да, на иероглифах. Росли, воспитывались с детства. Наверное, вот для них это вот сложно. Ну, и также тоже письменность, как мы видим, корейская, тоже отличается. Но мне корейская письменность проще дается чем латинская, чем латиница. Вот. И вот, видите, подписано довольно-таки много. Викторина. Это даже вот как-то участвует, как-то находит. Как они на Ютубе находят это все, я не понимаю. Вот я оставил тут комментарий. И приглашаю всех на мои ресурсы. Да. И рассказываю про свои приключения. Но ну, это было в юности. Но все, что я писал на корейском... А, или я... Нас ссылка на группу ВКонтакте оставил. И все, что я, короче говоря, рассказывал про Северную Корею, все это стерли. Ну да, история была такое, такая, так скажем. Это я так понимаю. Перевод тоже как-то какой-то такой, да? Как мы видим, читаем комментарии и видим, что это перевод. Да. Ну, тут разные мнения, разные люди, конечно. Но я думаю, что, это, что эта тренировка очень полезная. Ну, и ничего, что стерли стерли. У меня тут я тоже гуглом переводил, может быть, я чего нибудь неприличное тут написал. Ну, и потом тема такая, как бы сами понимаете, Северная Корея, Южная Корея, политическая, да, канал образовательный, поэтому... Ну, у меня это была просто простая, чисто житейская история. Я не знаю, что там. Я действительно как бы за, за человека, за этого. Но сейчас я за него уже не переживаю, но я все-таки надеюсь, что как-то дойдет отголоском. И если его там в Северной Корее какие-то, как-то что-то с ним сделали, репрессии какие-то, я надеюсь, они прекратятся по поводу него, потому что на самом деле он ничего такого плохого не сделал. Мы с ним просто просто учились друг у друга языку, соответственно, он русскому, я корейскому, общались. У нас была межкультурная коммуникация, вот, и до политики нам всем, как бы, но ну, эта история, как бы, такая она. Надеюсь, что все хорошо. Вот так. До политики нам как бы вообще дела нет. Ладно, мы немножко уклонились от темы корейского языка. В общем, это, это, это такой тест. Вот можно еще какой-нибудь посмотреть тест. Закупайтесь. Так, закупайтесь. Понятно. Закупили. Закуп... Да блин. Ну здесь в общем-то, в общем-то только почитать. Я честно говоря не понимаю ничего, что тут, что тут происходит. тем тап гон ге тап гон ге что тут, наверное, изображение искать. Ну понятно. В общем куча этих всех. Нам бы что-нибудь найти такое. Ну ладно, тогда давайте пойдем, где мы уже слушали, что-нибудь найдем. В новостях. В корейских новостях наверняка что-нибудь хорошее есть. Еще минут пять послушаем. 우리의 건강을 위협하는 황사 황사는 호흡곤란, 눈의 충혈, 코막힘, 두드러기 등의 증상을 일으킬 수 있습니다 황사에 대한 대비는 어떻게 해야 할까요? 창문을 닫고 야외 활동은 가급적 자제하며 외출을 해야 할 때는 보호 환경과 마스크를 착용하시기 바랍니다 외출 후에는 손을 깨끗이 씻고 음식물도 잘 씻어서 드셔야 합니다 특히 황사에 취약한 노약자들은 더 많은 주의가 필요합니다. 황사 예보를 확인하는 습관 건강한 생활의 시작입니다. 미래, 과학, 지능, 혁신 눈앞에 펼쳐진 사차 산업 혁명 다가올 우리의 새로운 미래. 세계적 미래학자 존 헨리 클리핀저 교수를 비롯해 세계적 석학들이 펼치는 토론의 장에서 다가올 미래를 만나볼 시각. 한국의 뉴스 채널 YTN, 전 세계가 주목하는 사차 산업 혁명의 전망과 대한민국의 미래 혁신 방안을 제시합니다. 2018 YTN 미래 전략 포럼. Ну, вот так вот, видите, как бы моя попытка, э, моя попытка пообщаться, да, и э, написать, э, написать, например, то, что я э, хочу написать, слово, слово «любовь», да, э, «саран», почему-то здесь у меня, то ли у меня какая-то, а, попробуем быть проще. Во. Интересно, отправится или нет? Да. А почему-то на корейском не отправляется. Интересно как. Хм. Да, начинаю печатать на корейском. Представляете себе? Кого тут только нет. Ладно. Да, вот такое вот интерактивное телевидение. Видите, как бы новости. И а в то же время можно сказать что-нибудь веселое. Да, что-нибудь веселое сказать. Нет, гений, гений мы понимаем, конечно, что потенциал у нас есть. Хорошо. Так, а попробуем пойти на другой канал. Попробуем пойти вот на этот. Что-то мы уже смотрели. 는 바로 섭씨 오십도의 따뜻한 물이라는 말씀. 따뜻한 온수에서 이 분간 몸을 푸는 상추. 과연 가능할까요? 눈으로 보기는 정말 불가능한데요. 사실 밖에 있는 따뜻한 물이 에너지를 전달하게 될 경우에 있어서 그들의 구성도 약간은 느슨해질 가능성이 있습니다. 따라서 이때 이제 그물 분자가 상추 내 안으로 이동이 될 것은 충분히 가능한 일입니다. Да, ну вот видите, корейская наука пока что для нас недоступна. Да, и в общем-то, и чата тут нет. Как бы это немножко... Да. Ну... На данный момент, в 21 веке, существует э, такой уровень межкультурной коммуникации, и это очень высокий уровень. Очень высокий уровень, и э, меня, это, меня это очень радует, потому что в 20 веке такого уровня межкультурной коммуникации не существовало. Всем спасибо, всем удачи, до завтра. С вами 45 минут корейского. Э, до новых встреч.